Здравствуйте друзья. Этот ролик я решил снять конкретно для художников-любителей, своих коллег, которым при обучении жалко тратить денежные средства на покупку дорогостоящих материалов, например, холстов. Если изготавливать полноценные холсты самостоятельно, тоже жалко использовать их для пробных этюдов. Началось у меня с того, что нужно было покалякать, помалевать всякую ерунду, а именно этюдики. Найти форму, подобрать цвет объекта, ну и тому подобное. Ну и как вы думаете, для этой ерунды ведь жалко холст? Конечно, жалко. Жалко грунтованный картон, который тоже в магазине стоит недешево. И я стал искать выход. На чем можно полноценно пописать маслом, чтобы в случае неудачи не жалко было выкинуть этюдную мазню? А в случае удачи, ну, хотелось бы сохранить шедевр. Речь пойдет именно о масляной живописи. Скажем, у акварелистов, свои материалы для нанесения красок. Я нашел выход. Бумага. Простая, пищая бумага. Стоимость одной пачки формата А4 500 листов, сущие копейки. Но напрямую писать на таких листах маслом не получится. Масло пропитает бумагу насквозь, и соответственно, при высыхании просто отвалится. Но выход есть. Мы же все грунтуем холст. Поэтому, нужно просто загрунтовать бумажный лист. В данной ситуации, грунт может быть только водный. Потому что, если будет масляный, ну, он также пропитает бумагу насквозь и масло на бумаге не держится. Я остановился на акриловом грунте, каким в принципе и грунтую профессиональные холсты. Можно загрунтовать водоэмульсионной краской. Кому интересно, можете посмотреть ролик на канале, самостоятельное изготовление холстов для живописи. Вот вы видите, я просто закрашиваю лист бумаги акриловой белой краской. Для большей уверенности, что масло не пройдет на обратную сторону, после высыхания покрасил еще раз, вторым слоем. Еще один маленький эксперимент. Допустим, я буду писать картину Шишкина. Корабельная роща. У меня есть возможность распечатать фото с хорошим качеством. Что я и сделал. Распечатал. Покрыл фотки уже не грунтом, а тирольным лаком. Можно покрыть и домарным лаком, разницы нет. Позже покажу, для чего я это сделал. Если нет возможности распечатать, можно заказать печать в какой-нибудь студии. Сейчас это не проблема. В данном случае на фотобумаге с хорошим качеством. Вот, я покрываю одну и ту же фотку разными лаками. Любой из лаков также не пропустит масло на обратную сторону листа или фотки, как и акриловый грунт на пищей бумаге. Далее, я попробовал распечатать фотку по акриловому грунту. Здесь есть свои нюансы. Печать на стройном принтере на акриловую основу не легла. Видите, краска растеклась, качество, качество печати отстойное, ну плохая. На цветном лазерном принтере фотография по этому же грунту получилась, но здесь тоже есть тонкость. Если есть возможность распечатать фотографию на цветном лазерном принтере, то такую бумагу можно не грунтовать совсем. Объясняю. Лазерная печать не растворяется водой и также маслом. Покрытие красочного слоя после такой печати уже как бы является грунтом. По такой поверхности можно писать маслом, не опасаясь проникновения его на обратную сторону. Но это при условии, что не остается много белого пространства листа, на которое не попадает красящий пигмент, то есть должно быть почти стопроцентное заполнение печати поверхности. Если стопроцентного заполнения нет, то все-таки советую предварительно загрунтовать акриловым грунтом, а далее отправить на лазерную печать. Еще один способ грунтовки акрилом, не тонкой бумажки для печати, а листа ватмана, он более плотный, но и стоит также малую цену, по сравнению с тем же грунтованным картоном или тем более холстом для живописи. Таким способом, можно изготовить множество этюдных листов для живописи и применять их на практике, не боясь тренироваться, даже если не получится. Покажу на практике. Допустим. Мне нужно потренироваться сразу в красках. Написать кисть руки. Пробую, подбираю цвета и оттенки на палитре. Пишу свою левую руку. Масло на акриловый грунт ложится как по маслу. Написал? Не понравилось? Скажите, разве жалко порвать кусочек бумажки? Не жалко. Рву. Еще практический пример на распечатанной фотке, покрытую лаком. Просто смешивая краски на палитре, подбираю оттенки Составляю колеры и наношу эти краски на готовую фотку. Тем самым, анализирую, попал я в цвет того или иного участка или нет. Конечно, не обращайте внимания на то, что я совсем не попадаю в цвет. Это лишь пример использования данной бумажки, которую впоследствии не жалко будет выбросить. А если серьезно подойти к составлению колеров на данной фотографии, то обязательно получится приемлемый результат. То есть, фотография это просто пробный сравнительный вариант в подборе цвета для данной картины. Мы как бы пишем картину по готовому рисунку и по готовому цветовому решению. Оттачиваем и цветовое решение, и движение руки для определенной композиции. Не получилось, фиг с ним. Мы не портим дорогостоящий холст, мы портим просто бумажку. Выкинули, начинаем следующий пробный этюд. Не жалко. Вот смотрите, приклеил бумажку к настольному мольберту. Пробую этюд головы старичка. Пока смотрите, расскажу. По акриловому или водоамлисионному грунту можно писать не только масляной краской, равнозначно. Можно писать этюды акварелью, акрилом, гуашью и тому подобное. Все вышеназванные краски сцепляются с таким грунтом очень хорошо. Нюанс лишь в том, что водоамлисионный грунт сильнее впитывает масляную краску, чем акриловый грунт. Для водных красок, ну, типа акварель, гуаш, акрил, темпера, разницы нет. Этими красками можно рисовать на незагрунтовом, чистом листе. Но на загрунтованном водной краске будут ложиться не пропитывая бумагу насквозь водой, а значит не будут ее коробить. Ладно. Дальше не буду объяснять про водные краски, типа акварель. Это другая тема я говорю о масляных красках. Так вот, в данной ситуации при нанесении этюдов головы старика, подмалевок я делал акрилом. Далее перехожу на масляные краски, также подбираю колеры на палитре, пишу голос старичка, короче, и тут это пробная работа к серьезной живописи перед написанием шедевра, да, шедевра, перед написанием шедевра. Кто не понял, и я не виноват. Ну допустим, живописная работа удалась, допустим понравилась, но кто заставит ее порвать или выбросить? Никто. Покупаем самую дешевую рамку в фотомагазине, вставляем этюд и дарим другу на день рождения. Он один хрен ничего в живописи не понимает, а вот в политике он разбирается круто. А это значит, дарить портрет какого-либо политического деятеля ему не советую. Можно не угадать с предпочтениями. Шутка. Еще один пример интересной мазни. Нужно мне было попробовать нарисовать металлический, ну, типа чайник. Тут я взял кусок отрезанного, загрунтованного акрилом ватмана, начал мазать чайник. Еще раз повторюсь, не писать, а именно мазать. Искал цветовое решение. А это значит, что меня интересовал Именно цвет предмета, его глянцевая текстура, то есть не выписывание тонкостей, а за пять минут получить и тональность и текстуру чайника. То есть за пять минут выполнить шедевр. Пока смотрите, как я мазюкал, расскажу, что заставило меня остановить писать чайник и заплакать. Я совсем не разбираюсь в поведении животных. Короче, слушайте и смотрите фотки. Когда я рисовал чайник. В мое открытое окно залетела птичка. Синичка. Я увидел, как она бьется в стекло и не может вылететь. Мне стало ее жалко. Я подошел к окну и, как только мог, аккуратно поймал ее в свою ладонь и хотел выпустить. Но синичка тут же свесила голову. Короче, умерла. Я забыл про живопись. Пытался оживить ее. Аккуратно, мизинцем делал ей массаж сердца, как человеку. Но она оставалась мертва. Я хотел помочь птичке, и впервые в жизни я убил ее. После похоронил ее в землю под березкой. Вопрос к людям, разбирающихся в орнитологии: почему птичка умерла почти до того, как я к ней прикоснулся? Прости меня, Синичка. Итак, после того. Как я наплакался о птички-синички, я снова взялся за этюд чайника. Писал, писал, нет, не так. Мазал, мазал, именно мазал. Этюд нужно мазать. Чем больше непонятных пятен будут положены в этюде, тем меньше непонятных пятен будут присутствовать в окончательном варианте картины. Это как в музыке. Сначала играй много, играй грязно и неопределенно, но главное много и постепенно отсеется ненужное и останется нужное. В живописи это называется этюд, эскиз, зарисовки и тому подобное. Вот, я даже, чтобы заполнить пустоту и уравновесить композицию, пририсовал какую-то тряпку и, тряпку и кружку, с абсолютно непонятным содержанием. Не то ягоды, не то просто красочная мазня, ну хорошо, если кому-то непонятно, что в этой кружке, назову это интуитивной живописью. Какая разница, что в этой кружке, главное, что я так вижу. Ну а кто поспорит с художником. Немного позже, я еще перейду к этому чайнику, который мазался на дешевом листочке, загрунтованным акрилом. А сейчас покажу, как можно подбирать прозрачные краски на подмалевок, в стиле гряза или мертвый слой. Короче, на одноцветный рисунок. Вот на терморт с виноградом выделил нужные мне краски на палитру и глядя на оригинал, ну, как в детской раскраске, стал раскрашивать прозрачными красками картину. Конечно, это уже относится к серьезной многослойной живописи. Объясняю: в данном случае эта фотография, распечатанная в одном охристом цвете, является как бы подмалевком, подмалевком ну, как будущей картины. Просто, чтобы сразу не портить картину на холсте, есть смысл потренироваться в подборе цвета в нанесении прозрачных красок на данный подмалевок. Даже если фотка будет немного отличаться по тону, она не будет отличаться по цвету вашего оригинального подмалевка. То есть, сепия, что на фото, что на картине будет сепией. А вот плотность нанесения красочного слоя на полотно будет зависеть только от умения художника пользоваться диапазоном всего одной краски. Смотрите мои ролики «Теория одной краски». Ладно, вернемся к металлическому чайнику. Но сначала анекдот в тему. Учительница попросила учеников поучаствовать в оформлении класса. Вовочка предложил, а давайте на потолке по диагонали зафигачим синюю полосу. Учительница пришла в ярость и вызвала папу Вовочки. Рассказала ему, что она недовольна предложением его сына. Папа ответил. Ну, не нравится синяя, ну, зафигачить красную полосу. Это я к чему? К чайнику. Ну, не нравится синий колорит чайника. Никто, даже учительница, не мешает перекрасить его в красный. Красим? Опять не понравился, просто рвем листочек, который нам не так дорог, как холст. Вывод: Кто мешает порвать то, чего не устраивает? Ведь это простая загрунтованная бумажка, которая стоит копейки или вообще ничего не стоит, если вы работаете менеджером в офисе. На моем предприятии такие бумажки тоннами каждый день выбрасываются. Отчеты называются. Кстати, можно использовать бумажки с текстом этого отчета, просто загрунтовав обратную сторону листа. Хотя нет, лучше загрунтовать текст этих бесполезных отчетов, которые создают видимость работы. Кто не понял, я не виноват. Друзья, всем творческих удач, и до новых встреч!